Mm, да, сегодня мы, короче, поиграем в Рицарев, Рицарев играть очень клевая игрушечка For Honor, собственно, mm, авторизация в Стиме, не воруйте, пожалуйста, мой аккаунт, он мне очень важен, там всякие клевые игры, um, Войти, конечно же, иначе поиграть не получится, For Honor, Open Beta, ну что же, ребят, надеюсь, нас с головой затянет в этот UPLAY. Ебучий Юплей. Не знаю, нахуй один лаунчер засовывать в другой. А это, собственно, мой другой аккаунт от Юплей. Конечно же, не воротится, а аккаунт тоже. Пожалуйста, погнали. For Honor. Игрушечка про Мичи Носов. Черт, блять! Дайте поиграть уже наконец -то. Нет, ну просто объясните, зачем засовывать лаунчер батлнета, в лаунчер юплея, в лаунчер стима, в лаунчер самой игры For Honor. Да ну нет, блять, ебаные раюты. И зачем мы заснули один лаунчер в четыре других лаунчера? Какого хера? Ну живее ты проверяйте файлы, ебаные. Я хочу уже поиграть в меченосцев. Проценты бегите быстрее. Почему такие медленные проценты играть наконец-то? Господи, да принять нахуй, сука. Почему 200 штук высвечивается, блядь? Неужели? Ну пожалуйста, дайте поиграть. Пароль Адольф Гитлер, вы уже все прекрасно знаете войти но конец то блять мы покатаем for honor прекрасную игру про ебучих мистин сука горена, блять внутри 10 других лаунчеров куда же эту хуйню засунуть компипуктор или на д или на д на конечно нахуй мне на цикарь окей блять инстальтся хуйня господи как же медленно ну быстрее ну быстрее ну дай мне поиграть ты я же записать этот ёбаный пасплей пожалуйста собака mail.ru hitler adolf пароль ну я тебя просу когда она была запущена, я до сих пор не нашел в эту хуйню. Почему ты мне высетишь эту дебильную ошибку? Где? Хром? Сука, не хром, форхонер. Завершить процесс. Я тебе прошу, завершись уже и включись игра. Ну пожалуйста, блядь. Ради Иисуса Христа, Сына нашего Божьего, пожалуйста. Сука, все заново, блядь.